за полтора часа, которые осталось провести, тема на самом деле очень широкая, тема, которую нужно очень долго изучать. И, наверное, сегодня в качестве такого ну, для себя результата я определила, в принципе, договориться про определение женского лидерства, понять, про что это, посмотреть, из каких компонентов оно состоит. И тогда, я думаю, что вы уже сами сможете дальше эту информацию найти в интернете, потому что сейчас эта тема насущая, она такая вот в тренде, когда пять лет назад вот мы с Катей вместе фактически начинали свои образовательные проекты, Катя начинала по воле души, я начинала по воле того, что я ушла в декрет. Сейчас расскажу, да, как это было. Мы стали еще говорить о женское лидерство, давать этому определение, искать информацию. В России не было, искали зарубежную информацию. Все, кого мы встречали, просто говорили, что, что так вот около дескай, говорили, Маша, ну что за бред вообще? Какое вообще женское лидерство. Ну, лидерство оно вот единое. На самом деле вообще просто полный ерунда. Ты занимаешься, ну понятно, декрет вышла, делать нечего, ладно, ну ладно, не занимайся. Вот. То сейчас вот я наблюдаю да за ситуацией на образовательном рынке. Очень много людей про это говорит. Это тема в тренде. И эта тема есть в виде мастер-классов, в виде больших программ. Крупные бизнес с про это рассказывают, очень много спикеров. Это круто. На самом деле это круто. Это просто одна из возможностей. Я не вам не скажу, что это у панацея от всего. Да, мы сейчас с вами проведем эти полтора часа, и мы все-таки станем женскими лидерами. Это скорее такая долгая работа, в том числе и с собой. Но расскажу вам, что за эти вот годы мне удалось найти именно по теме женское лидерство. Ну и на протяжении, наверное, больше, чем 20 лет я работаю в серии обучения взрослых людей, работала я в разных компаниях, это компании и западные, это компании крупные российские, и везде в этих, во всех компаниях я занималась обучением людей, обучением их в том числе таким навыкам, их сейчас называют soft skills навыки, или гибкие навыки, или навыки межличностных взаимоотношений, управленческие навыки, ну, в каждой компании по-разному. И я вам расскажу, почему сейчас эти навыки являются очень важными. Типа очень важными для развития каждого человека. Будете ли вы развивать женское лидерство или будете себя просто развивать как эксперты, как профессионалы. Это правда очень важно. А у меня образование педагогическое, психологическое и психотерапевтическое. И вот, как говорила Катя, наверное, моя работа – это и мое хобби. Да, то есть вот такая, такой вот у меня интересный получился замес. Я заканчивала университет, очень рада, что здесь присутствуют мои одногруппники, вот. и с детьми я проработала, честно вам признаюсь, недолго. Пока вот я училась в институте, я работала. А потом я решила, что я хочу работать со взрослыми людьми, потому что для меня очень важно видеть результат в такой достаточно быстрой перспективе. Потому что все-таки, когда ты работаешь с детьми, ты вот вкладываешься в долг. И порой, когда человек выпускается из вуза или из школы, ну, вот у тебя очень мало шансов потом узнать, что с ним дальше происходит. Когда же ты работаешь со взрослыми людьми, у тебя такая возможность есть. Потому что ты сразу видишь отдачу. И взрослый человек в большей степени понимает, что ему нужно развивать, и что ему не нужно развивать. И мне сейчас скоро, уже скоро будет очень интересно узнать у вас, почему вы пришли на эту тему. Потому что в рамках этой темы у меня знаний много, но чтобы сфокусировать в течение полутора часов именно на вас, ну, мне важно понимать про ваши потребности. Так или иначе, у меня, конечно, есть структура определенная. И я вот не совсем была готова, потому что у меня будут бумаги, но, наверное, готова, потому что, когда говорят, у меня там целая сумочка со мной есть. Я как человек, который профессионально выступает, у меня есть и бумаги магии, и клей, и всего, всего чего только -то нет. Поэтому я сделала определенные заготовки, надеюсь, что они пригодятся. Ну, где-то мы с вами чуть-чуть нашу историю спустила да, а, Катя уже сказала, что у меня трое детей, а у меня а, детям 2,5 и 4,5 и 15 лет. Поэтому я в таком счастливом проживании а, кризисов разного <смех>, детского возраста, а, начиная, конечно, с подросткового кризиса у меня старше девочки 12 лет, и а, я с удовольствием выслушиваю, что я делаю не так, а, какая вообще я, да, что у ретроградная история уже давно, да, она мне рассказывает, как мне нужно одеваться, что там нужно управлять, обязательно все, как -то. мама, нах ты пойдешь, Чтобы она ж лифт отдаст, конечно, тышки нет сюде. Это на самом деле очень интересно, мне когда я занималась воспитанием именно своей старшей дочери. Мне было важно выстроить с ней дружеские отношения. Мне кажется, это удалось. Вот сейчас я чуть-чуть младше, чуть-чуть выносит, выносит стези по спитам. Ну, да. а, ну и младший у меня сын, он у меня подходит к кризису трех лет. Это когда я все сам. Ты, мама, отойди, знаю, знаю, я иду вперед. Ну и, наверное, средняя дочка, она самая для меня лояльная, она такая вся Женщина-женщина, уже маленькая, она очень непротична и сам сегодня поговорили про ключевые женские качества, которые в нас природно устроены. И это, на самом деле, очень интересная информация, которая подтверждена не только психологами, но еще и нейрофизиологами, и историками, и генетиками. И вот недавно я проводила мастер-класс для компании «Сыновки» совместно с их медицинским директором. Мы делали вместе выступление, и когда мы к нему готовились, Uh, у меня uh, была возможность в который раз подтвердить свои гипотезы и посмотреть, да, вот, действительно ли в том направлении мы с ним двигались. Да, uh, у меня муж есть, которого я очень сильно люблю, очень счастлива в браке, во втором. Uh, в первом браке я тоже была счастлива 10 лет, но потом жизнь чуть-чуть развернула нас в разные стороны, и я вышла замуж. Катя как раз в этот момент снимает меня. Катя, <свят> <свят> <конечно. свят> мы не будем это выкладывать. Да, я это очень часто в очень <свят> рада, что я сделала этот шаг в свое время, хотя мне было это сделать очень сложно, но, наверное, это тоже вопрос такого женского лидерства, и лидерства в принципе, такого, знаете, ответственности за то, что ты имеешь. Да, и, как говорила Катя, вы имеете сейчас ровно то, что вы хотите иметь. И даже если вам кажется иначе, что там в этом виноваты обстоятельства, погода, лето 2019 года, которое не встретило наши ожидания, которое очень холодное или там еще что-то, это вам только кажется. Потому что на самом деле все, что вы хотите иметь, все, что вы имеете, это, собственно все, что вы заслужили. И в этом есть хорошая новость, новость прекрасная, вы в любой момент можете это изменить, и это очень здорово. И мы с вами поговорим про техники, которые, с помощью которых вы можете это менять, я вам даже принесла атрибуты такой очень классной техники метафорических карт. У меня с собой есть колода, моя собственная, которую я сделала. Потому что я когда вот в декрете в таком затяжном находилась, я очень долго искала разные возможности, как же можно влиять на достижение своих целей. Да? То есть как можно быть лидером, как можно быть эффективным лидером. И очень много я сейчас работаю с подсознанием. Мне эта тема очень нравится, потому что с сознанием я работала в 20 лет у меня были большие коллективы моего подчинения, я, в принципе, знаю, как вести людей к их целям. Но сейчас я очень внимательно исследую другую часть, потому что это как раз касается очень сильно женской истории, потому что женщины, они скорее это понимают и принимают, и они, конечно, да, мы с вами должны уметь этим управлять. Поэтому я вам расскажу сегодня про метафорические карты. А может быть, мы с вами еще сегодня сделаем медитацию, про которую тоже говорила Катя. Медитация очень интересная по методу вот это хилинг Если останется время. Если не останется время, делать это, пожалуйста. Вот. Это было такое небольшое представление. И сейчас я уже буду переходить непосредственно к всеми нашим сегодняшних предсказов. Я, конечно, пытаюсь это связать. У меня всегда знаете, такой вызов, как это связать со страхом. Да, с понятием страх. Но я придумаю. Я придумаю, я пока честно вам скажу, как женское лидерство связано не знаю, но обязательно к этому приду. И мы с вами сегодня говорим про женское лидерство. А, про лидерство, пошли по лидерство по-женски. И расскажите мне, пожалуйста, почему вас заинтересовала эта тема? Я, честно говоря, не ожидала, что будет столько вам людей. Это круто. Скажите, пожалуйста, зачем вы здесь? Почему вас привлекла эта тема? Что бы вам хотелось этой теме узнать? Что вам интересно? Можно говорить абсолютно в любом порядке. Я не буду спрашивать как в школе. Да, вот там, вы там будете сказать, скажите. Но буду благодарна за вашу откровенность, потому что мне это позволит сфокусировать, возможно, ту информацию, которую я для вас приготовила Друзья, я бы хотела увидеть грань Женским, чтобы mm -hmm. его, соответственно не mm -hmm. не переходить mm -hmm. ну, ну да потому что само у меня слово лидерство ассоциируется ну, с, ну, с мужским чем-то а женское это что-то типа пассивное и как бы туда входит лидерство А не очень понятно кроме манипуляции которые Да, не между мужским и женским миром мне хочется понять, как вообще в принципе выглядит женское лидерство, и какие допустимые там мужские элементы? Какие мужские элементы допустимы в женском лидерстве? Да. Mm -hmm. Ну и общий фон, что такое дело понимание женского лидерства. Хорошо. Элементы М в Ж. Мы поймем о чем речь, но что мы будем написать. Ну и потом это весело женское лидерство как понятное начало ответственности за свою жизнь. Мы же когда предполагаем женское лидерство, значит мы принимаем определенные решения в своей жизни. Начать что-то сначала. И с чего это все начинается и как, как вообще это все устроено? Женское лидерство. Потому что даже, и, так, играя между мужским и женским, проще всего скинуть на мужчину ответственность. И в принципе все хорошо. Даже в отношениях с мужчиной есть же тоже женское лидерство. У меня эта тема, в принципе, не очень понятна, и в вашей резисме такой момент хотела бы услышать а, в женском лидерстве как не задавить мужчину, то есть как не быть таким лидером-лидером, но при этом оставаться девочкой-девочкой. Как не задавить мужчину. Я я Своё лидерство. Выстроить лидерство так, чтобы мужчина был и идеальный и не надо быть лидером рядом с ним. Хорошо. Да, у нас тут да? вопрос. Сохранить свою женскую сущность и с мужчиной есть угу. мужчина. Угу. Я сейчас в целом изучаю тему лидерства, ищу свой стиль лидерства. Мы ну, подробную эту тему. Интересно, кто я в женском лидерстве? Какие существуют стили... Почему? В стиле видимся, да, женский. Mm -hmm. <связывай> так, еще один из видео. Я, я вообще-то пришла на страх. А, вы пришли на страх. То есть sí. мне нужно сейчас очень сильно постараться связаться. своей цели нет или это не про то mm. еще раз какой ну, вопрос а, ну, как у каждой женщины есть какая-то своя цель да <связывается> это а, вот, то что мы сейчас здесь <связывается> собрались это как-то связано с целью я вот пыталась тоже прочесть по анонсу и вот эм, тоже не совсем понятно то есть лидерство и цель это как, как вас... связано лидерство с понятием женщина цель? да ну то есть да, а... непонятно да ну смотри, то что и может Ну, спросить, То есть каждая женщина идет к своей цели. Да. Каждая женщина идет к своей цели, да? У нас есть своя да. цель. Вот как это лидерство. То есть я когда шла на эту встречу, да, я думала, что это как женское лидерство, да? Это как, скажем так, когда ты идешь к цели, да, вот женщина да, идет, ну, чего она им достигает, да. именно вот как лидер. Угу. Сами, То есть как достигать так... своих целей по-женски? Ну, цель наверное, да, с... да, да, да, а да, но... да, да, да. <сх> То есть какой-то может быть даже цель найти, потому что в конце там написано, что вот с картами, да, метафорическими, ты можешь определить свою как бы, да, цель что ли? То есть как ты можешь ответить. Да. А, да, слушайте, по-женски. Ну, честно вам скажу, разброс большой, я постараюсь его охватить максимально. Вот так или иначе, по фразе точно скажу вам. Ну, по крайней мере, то, э, то, что я знаю в рамках этой темы. Что касается практики с метафорическими картами, мы это сделаем. Но мы скорее будем не цель достигать конкретную сегодня, а мы скорее посмотрим, э, обратимся к своему подсознанию и посмотрим, какой у нас есть ресурс, да, уже на поверхности, да, готовый, который нам поможет достигать нашей цели. По крайней мере, я себе так это стимулировала, mm -hmm. вот. ну, посмотрим обязательно, mm -hmm. вот. а, со страхом тоже вроде уже связали, но скорее мне, знаете, здесь еще что кажется, то, чтобы, не то, чтобы страшно быть лидером, вообще самый большой страх, знаете, какой-то быть собой, потому что есть очень большой соблазн всегда. А, Соответствовать, каким-то трендам, да, брендом какой-то ролевой модели, да, это всегда проще. И всегда сложнее быть собой. Но, друзья, достигают полета, достигают вершины счастья, именно те, кто не боятся быть собой. И в каждой из вас, абсолютно в каждой из вас, я это точно знаю, потому что как Катя говорила, я сейчас работаю много в личных консультациях, много работаю коучем, и абсолютно в каждом из вас, в из вас есть потенциал и уникальность. И вопрос в том, чтобы только понять, да, в чем же этот потенциал, в чем эта уникальность, и как только вы это найдете, как только вы поймете, куда идти, я сейчас уже постепенно подхожу к определению лидерства, и это очень важно, потому что как только вы это узнаете, вам станет вся Вселенная попутным ветром. Я очень люблю метафору Синеки, которая говорит о том, что ни один ветер не станет попутным кораблю, который не знает ни своего своему значению. Вот, Вот это вот как раз я и... Вот а это... об этом же, да. Супер. А Да, это очень важно, потому что когда вы знаете, чего вам нужно, куда вы идете, кто вы, что что вы, Совершенно неважно, М или G, да, но вы с этим можете работать. Пока вы не понимаете, куда вам приткнуться, у да, вас, вас как судно болтает волна да, в океане жизни, ну, действительно, любой ветер будет вам попутный. И тут а, тоже еще очень классная фраза, когда вы не понимаете и не знаете своих целей, то... Вы прекрасным образом будете работать на достижении целей других людей, которые знают, что они хотят, и вы будете это делать. И это тоже неплохо, в принципе, да? главное, чтобы это дело было порядочное, да? и чтобы оно было экологичное для мира, но насколько вы от этого будете довольны, насколько вы от этого будете счастливы – большой вопрос. Отлично. Давайте с вами прежде чем искать грань между МЖ и Лидерством в принципе дадим а, лидерству определение, да? определим его как дефиницию. Это очень важный момент, чтобы мы с вами все были в таком вот в едином информационном поле, потому что определения лидерства может быть много. А, наверное, я люблю определение лидерства, а, то которое вел Стивен Кови, который написал "Без 7 навыков высокоэффективных людей". кто кто читал его труды? хорошо. А, те, кто не читал труды, почитайте. А, Стивен Плови уже отбыл в мир иной, к сожалению, для нас в 2012 году, по-моему. или в 2012 Да, Я успела с ним, имела счастье с ним познакомиться лично и сертифицировала на программу «Семена высокоэффективных людей». И я много знаю программу по развитию лидерства. Поверьте мне, его программа лучшая. Потому что Стивен Кови собрал все, что есть прекрасного про лидерство, про эффективность и сделал из этого книгу. Он об этом не скрывает, то есть он не говорит о том, что он там забрел какой-то велосипед. Он говорит, я просто собрал всю информацию и привел ее в понятную систему. Да? То есть он придумал эти семь навыков и овладеть этими семи навыками, вы, по крайней мере, поймете, чего вам нужно и научитесь эффективному взаимодействию. Так вот, Стивенкович, что он говорит? Он говорит о том, что такое лидерство. Лидерство это когда... А давайте не так, давайте чуть-чуть отмотаем историю, чуть-чуть отмотаем пленку. Вот есть лидер и есть менеджер, есть руководитель. Две, может быть, разные, может быть, близ, близких понять. Как вы думаете, в чем разница? Руководитель ⁇ это формальная должность, а лидер он может быть неформальным. А Вообще, лидер этой идеи может быть угу. идеями да, человека. Более живой ум, а этот формальный а, Но ну, ну, этот идея, а этот, этот идея исполняет. Этот идея, да. а этот идея исполняет. Но есть Нет. еще мысли? Нет. Однако работает, другой, а работе, другой что-то? Ну, а другой по что? сути. По сути. А другой по по сути. Да. То есть в компании есть человек, который работает по найму, а есть некий такой, который по сути... Теневой. Теневой. Но это вот как раз история про неформального лидера. На самом деле мы близки. Это стратег и тактик. Стратег и тактик, да, абсолютно верно. Вот Кови как раз, когда он написывает феномен лидерства, он предлагает две метафоры. Первая метафора – компас, а вторая метафора – часы. Вот метафора – корпус, это метафора как раз про лидера. А метафора часы – это метафора про руководителя. При этом, на самом деле, они могут быть и в симбиозе тоже. Вообще, это было бы идеально, если Не всегда такое бывает, но случается. Поэтому, если говорить про определение лидерства, то лидер – это человек, который… Две вещи, всего две вещи. Первое – знает, куда идет. То есть он понимает направление. Сразу вспоминайте Компас. То есть компас вам всегда показывает направление, куда вам нужно двигаться. И вторая очень важная характеристика лидера – у лидера всегда есть последователи. То есть он настолько знает, куда идти, и настолько он это делает со страстью в своем сердце, он верит. Даже если он делает недоброе дело, вспоминая недобрых людей в например, Гитлера, он же лидер. То есть он настолько был уверен вообще в своей идеологии да, какой-то, что вот, козырек там чуть-чуть с другими пообещали, к ним за ним и шли последователи. И вот про это нужно помнить, да, что у лидера всегда есть цель, он всегда знает, куда он идет, и у него всегда есть последователи. И здесь абсолютно неважно, М это или Ж. Да, то есть может быть у женщины такое лидерство, а может быть такое лидерство у мужчины. Лидерство. А, а вот дальше, когда мы говорим про руководителя, а руководитель достигает этих целей. Да? то есть Если лидер увидел да, стратегию, он это нарисовал, да, представил себе этот маяк, к которому будет плыть большой корабль. При этом этот корабль может быть как организацией, так это может быть и ваш собственный корабль, да, когда вы лидером, являетесь сам, сама для себя. А, то менеджер или руководитель, он простраивает путь для этого корабля. То есть он планирует, а когда мы достигнем первую по цели, вторую по цели, а как мы это транспор... транспортируем в план на сегодняшний день и так далее, а что нам для этого нужно, какие нам нужны для этого ресурсы. И вот в симбиозе это получается идеальная история. Первый понял куда, второй быстренько продумал как, да? что как. Ты смеешься, конечно. Нужен, а? нужен руководитель. А нужен руководитель. Вам нужно... нужен Всем нужно руководитель. Всем нужен хороший руководитель, хорошо вам больше. А, и есть прекрасные новости, <с <с на самом деле, руководство, да, быть хорошим менеджером можно научиться. Можно. Я это вам могу сказать абсолютно за, как, за 150% уверенностью, потому что именно этим я и занималась последние 20 лет в корпорациях. Да, мы как раз обучали руководителей. Есть очень понятные знания, навыки, которые позволяют этого достичь. Потому что руководитель, на самом деле есть всего четыре такие, ну, в глобальном образе, чуть-чуть я от лидерства отхожу, но так как они рядом, про это важно сказать. Они планируют деятельность, они ее организовывают, дальше они ее контролируют и дальше они ее анализируют. Вот это четыре функции руководителя, и в каждой функции есть поднавыки. А, очень часто у нас бывает, что мы ничего не спланировали, но уже пошли что-то организовывать. А, у нас очень часто бывает, что мы все спланировали, но ничего не пошли делать. А, спланировали, организовали, но не отконтролировали. Да, дальше все это пустили на самотек. Ну и у всех на самом деле всегда донат. Да, когда вот это нужно сесть, знаете, как это сделали, но называется это ретроспектива проекта. И подумать, а что же мы сделали так, а что же мы сделали не так, кому это надо? Особенно это касается женской истории, вот мужчины, они вот еще хоть как-то да, могут себя на это организовать, нам, конечно, хочется творить, да? мы такие вот творческие создания, творческие существа. Тем не менее, есть навыки, которые которыми можно, которые можно всякоптимуть, развить и, в общем в эту сторону двигаться. А вот что касается лидерства, да, то есть это видение, и вот Умение как раз вдохновить настолько людей, замотивировать, чтобы они шли за собой. А вот как вы думаете, можно ли этому научиться? Вдохновать, да, да, да. можно. Ну, это мы Можно, но сложно. Можно, <связывая> можно когда вести свои идеи, только в юле. Угу. Можно вести людей, если это не в юле, то можно вести с собой людей. Как это перенести, просто красиво упаковать? А это... Те же и и можно. И научиться. И можно и для... ага. Естественно, он должен быть то психологические, потому что научиться. Фотографы. Ну, мой... ну да. То есть вы считаете, что очень сложно, да? Вообще, вот, хочу своим опытом поделиться. Да, мой опыт лидерства, он... я ничему специально не училась, я просто очень сильно поверила в какую-то идею. И у меня, например, нет задачи, чтобы за мной шли люди. У меня есть задача двигаться к идее. И чем ближе я к ней становлюсь, тем, ну что ли, чище я про нее говорю, но не для того, чтобы за мной шли. Но ну, идут же. Но, скажем так, меня окружают люди, которые, которым ну, это вы, резонирует. У тебя 5 лет проекту, ваш проект начинает развиваться, но, ну, конечно, идут. Идут, вот, хорошо, У тебя сидит аудитория, кто да. в зал, люди да. идут. Конечно, ну, то есть идут. это, понимаете, хочу я, стремлюсь я, чтобы с тобой вышли, или я не стремлюсь. Вот есть факты, да, всегда мы меряем фактами. Есть факты результата. Либо это есть, либо этого нет. Это есть а, просто вот э, в анонсе этого семинара да, было написано, что что-то такое про сильных людей, да? мне кажется, лидер еще внутри должен быть сильным человеком, разве нет? Не только идея, мне кажется, здесь вот эти все факторы самоуверенности, самооценка, нет? Вы mm -hmm. а, очень кажется. хорошую э, хорошую затрагиваете, за хороший класс, но это скорее не про уверенность, а скорее вот э, то, про что проект. Это про вот. Цельность человека, да, целостность его личности и сбалансированность, да, сбалансированность, когда человек э, верит в то, что он делает, когда он имеет это видение, он туда идет, и дальше он хочет, он не хочет, за ним все равно люди потянутся, они за ним пойдут. И а если мы с вами вспомним компас, вот сколько сторон у компаса есть? Четыре. Четыре стороны. И я предлагаю вам, для того, чтобы ну, так вот, зафиксироваться, а, уяснить, какие же четыре стороны могут быть у лидера. Ну, потому что они могут быть север, юг, запад, восток. Это не совсем для нас понятно. Но, а вот что может быть для лидера, то есть что может а, быть его вот, этим вот, а, вот этой базой, да, вот этим стержнем, который все это держит. Вот что создает баланс а, в жизни человека, скажите мне, пожалуйста. Из чего баланс состоит? Из каких сфер, из каких не знаю, кубиков, а? Работа, семья, лобби. Ага. Угу. Мне кажется, там больше для баланса. Здоровье. Ну, для баланса больше, но если мы связываем с корпусом, чтобы у нас метафора настраиваться. Да, конечно, есть восемь сфер призм. Ну, это классика, такая то И Смотри, у корпуса это... тоже восемь сверх. Да, ну там северо и северо-запад, северо-восток. Смотрите, я предлагаю нам сейчас сфокусироваться на четырех. И вы их назвали, вы назвали что? карьеру, да? Это работа, это вот. Знаете, вот так. Да, посмотрите, это должна быть карьера. Да? То есть в голове у человека человек должен понимать, что он ну, имеет какую-то занятость. И эта занятость не просто есть занятость, она ему что-то приносит. Мы с вами живем э, в мире материальном. И приносить, наверное, конечно, нужны какие-то материальные благополучия, да, материальные блага. Это, конечно же, семья. семья. Причем семья очень интересный момент. Семья в понимании, семья для человека. Для конкретного человека. Конкретного человека. Она просто должна быть. И это может быть семья, как, например, в моем случае – трое детей, муж. Это может быть мама, да? мы с мамой – семья. Это может быть там, даже там, не знаю, собака, да? вдруг. Но, конечно же, есть классическая история да, про то, что семья – это предполагает некое продолжение, особенно для женщин. Да, вот кто уж это должно быть продолжение, оно может быть как в физическом плане в виде там, детей. Также она может быть в виде плодов, которые женщина приносит и рожает. Это могут быть проекты, это могут быть какие-то продукты, да, которые она приносит, которые она создает, да, то есть некое создание. А, помимо этого нашего компаса есть взаимодействие с другими людьми, да, то есть мы свою энергию направляем на взаимодействие с другими людьми, мы отдаем и мы принимаем. Да, то есть это называется, я его называла, как «я». То есть вот у нас такой компас, который а, нас балансирует, который нас фокусирует. И вот когда все стороны этого компаса представлены, когда они так или иначе есть, а, в этом случае мы можем говорить про какое-то дальнейшее движение нашего лидерства вперед. При этом а, это универсальная модель, эта модель может быть как переложена на мужчину так и на женщину, да, как для мужчины важна карьера, семья, я и другие, и ровно также и для женщины. Если какая-то из этих сфер по каким-то причинам выключена или выпала, то балансировки ее не происходит, да, то есть должна быть какая-то компенсация, компенсаторный механизм срабатывает, а, либо, например, человек уходит очень сильно в карьеру, либо, наоборот, в семье зависает, либо человек на себе центрируется, либо на ну, другие а, в этом нет ничего плохого, но важно понимать, что если вы хотите развивать себя как вот лидера, то просто важно помнить про вот эти вот вещи и так или иначе держать это в фокусе своего внимания, да, то есть навигировать. А, в разные моменты вашей жизни а, ваша стрелка, вашего голоса может быть направлена в разную сторону. Да, то есть когда-то вы идете и работаете над карьерой, да, потом ваша стрелка может развернуться, и вы начинаете работать над семьей. Или вы работаете на себя, да, то есть можете строить свой бренд, заниматься своей красотой, развивать себя. Либо вдруг вы понимаете, что я должен отдавать. Да, и вы начинаете отдавать другим, да, то есть ваша стрелочка падает туда. Это все очень хорошо, и просто про это нужно понимать, но нужно всегда помнить и держать в голове, что есть и другие стороны тоже, да, про которые мы важно помнить. Потому что в моей практике есть очень много лидеров, которые фиксируют себя долгое время в какой-то одной категории и, например, достигают шикарных карьерных перспектив. Но вдруг оказывается, что у них какая-то история со здоровьем, да, нехорошая. Но они просто это выпустили из своего круга внимания. Или, например, у меня есть потрясающий бизнес-вумен, которой мы вместе работали долгое время, она, она одна. Да? То есть ей уже много лет сейчас, она совершенно одна. У нее пять квартир в Москве, у нее свой водитель, у нее все прекрасно, и она одна, Ну у нее прекрасный образ. Да? То есть образ такого успешного человека, который пишет книги, который, который большой молодец. Вот. Но когда ты общаешься с ней очень честно, и очень лично а, ты понимаешь, что есть определенная грубость, да, которую ну, сложно, наверное, сейчас уже будет на 100% компетировать, хотя возможно, потому что на самом деле, как я уже говорила, зависит всегда от вас, да, от того, что вы хотите в своей жизни иметь, то, что вы хотите достигнуть. Компс, Человек, который лидер, он знает направление, и он вдохновленно туда идет. А вот теперь мы с вами давайте посмотрим на вот эту вот грань между мужским и женским и посмотрим, какие же есть элементы женского лидерства, то есть что делает этот корпус женский. И здесь у меня будет к вам такой вот задание. Да, у нас с вами как-то сформировалось две части. Одна часть и вторая часть. Вас. Я попрошу а, придумать, вот прям как-нибудь вот так вот сейчас подойти друг к другу и подумать а, про качества, которых характеризует женщина лидер Вот представьте себе, женщина лидер какой-то собирательный рост. Вот какая? А К вашей группе то же самое, только про мужчину. Давайте посмотрим, что у нас с вами получится. А, будет здорово, если кто-то из вас возьмет на себя роль, человек, который записывает в заметках это, чтобы потом не забыть. Давайте буквально вот, 5 минут подумать, женщина лидер и мужчина-ридер. никаких национальностей, при этом еще сильно должна быть, потому что с если Слабость это как хитрая слабость. Это мудрость мне кажется, еще должно быть к маме, когда мы да, вот, и у женщины-лидера тоже должно, она должна обладать, как маме, как к маме, как к маме, а, ну, да, а значит, принятии, это, да, да, безусловно к маме, как к как старшая сестра, а девочки, пишите, а старше, она может, она может, как, мама, как она старшая и сестра. Я не буду Я могу написать, как Не Не Не мне кажется, здесь еще сниженная возможность эмоциональных... То есть, Я начну это не дает ничего другого. После серьезности. Есть успешность. Это общее. Это же общие характеристики. Это же вдохновляет. Прошло 3,5 минуты. Можно сказать, нам надо будет это все в последовательном формате, просто чтобы мы это видели. Пусть не В очереди должно Мы 2,5 еще переписывать будем. Там иногда надо пальчиком Давайте на телефон, вот сейчас. А у вас, как вы тоже переписываете? Я переписываю, как я быстро. Спасибо. Предлагаю, чтобы друзья, я уже вы все записали, давайте так, кто-то дописывает, а кто-то уже говорит. И можно говорить прямо по очереди. То есть качество отсюда и второе качество отсюда. Посмотрим, что у нас там получится. Кто готов? Итак, у нас женское лидерство, поэтому начнем женщину. Телефон-то забрали. Да. А, телефон забрали. А кто у нас там сидит рядом с телефоном? Да. Давай я начну с того, что да, мне да. кажется. Это навык вдохновлять. Вдохновлять. И самой вдохновляться. Спасибо, мужчина. Ответственность за связи других. На умение пройти ответственность за связь других. Спасибо. У нас есть uh, навык качественной коммуникации, но расшифровать это как-то надо. Качественная коммуникация, ну, пару суб. Я отсекаю могу расшифровать. Ну, uh, это умение, во-первых, увидеть выигрышные стороны всех mm -hmm. и донести позицию таким образом, uh, чтобы не рождать. Рождать не конфликт, а объединение людей в направлении задуманного. Mm. Понятно. Отлично, спасибо. Мужчина. Спасибо. Эрудит. Он должен быть эрудированным, интеллектуальный, уверенный в себе. И эрудированный, понимаете, просто читайте, С такой же снеги а у нас просто качество записано, ну и хорошо. Ну, Какое угу. качество у вас? Уверенность. Уверенность. Уверенность. Угу. Хорошо. Девочки. Маш, ну у нас вообще гибкость сказали. Гибкость? А, да. Не сказали. Мы вы сказали первая гибкость. Вот говорит, гибкость. Гибкость. Мы понимаем, что такое гибкость? Да, Нам нужно нужно. Мы понимаем, спасибо. А мужчины у нас еще и внешние гибкости. Да. Но все-таки мужчины а, должны... быть да. ну, ну, подождите, да, вы уже спасали, у вас Это не что какая Это история, да, то, есть есть некое мнение, то, что друзья, внешний вид важен что происходит. мужчины. Кстати, для женщинам важен, есть вас да, женщины. А, же не женщины? Не написали. Нет, мы не написали, написали. написали. А, но ну мы его выразили в слове «эффектность». А, а вот так. Вот. Ну, внешний вид-то не написали? Но внешний вид можно, не можно не добавить в анатольское язык, обаяние. Это же тоже все необходимо. Мужчине-лидеру это добавляют определенные плюсы. Даже нет. просто левом Это добавляет степень доверия. Это может быть отманчивая картина. Но это относится к лидерским качествам, не важно что он плохой или хороший, но если это определенная картина, то мы определяем внешний вид. Угу. Это, но это прям очень то есть можно это не только внешней лице, но и Внешний вид, если взять мужчину, который выглядит опрятно, аккуратно, в костюме, и взять, допустим, бомжа, они будут с какой-то идеологией, интуитивно, захотят идти за тем человеком, который выглядит... Внешне аккуратно очень радость соответственно будет впечатление того что он уже как минимум чего-то добился на самом деле смотрите очень важный момент вы сейчас отметили внешний вид но я бы здесь сделала просто небольшую такую ремарку Внешний вид лидера в соответствии с его идеей и идеологией. Потому что для какого-то лидера, например, если мы с вами возьмем работу в государственных mm -hmm. структурах, ну, там mm -hmm. не пропустит чечварки, понимаете? Там mm -hmm. даже на порогу mm -hmm. спросит, mm -hmm. припустят и скажешь, что это вообще mm -hmm. такое. Да. Прости меня, господин, если вдруг он если вдруг он посмотрит, если вдруг он если мы вспомним. Да многие лидеры, на самом деле, ходят, и даже есть такое поверье, что теперь я могу носить любые часы, потому что я уже, в общем-то, всего достиг, я могу джинсов, да, мне не обязательно внешним видом что-то демонстрировать. Но, тем не менее, у каждого из нас, да, есть такой вот портрет, да, что ли, человека, который представляет ту или иную часть. Если мы пришли в государственное учреждение, мы ожидаем костюм, мы ожидаем галстук, да, и это странно, например, у меня муж даже э, по пятницам все равно ходит в жакет и в галстук, и он ну, даже не думает, что он может как-то иначе туда прийти. Вот. А при этом, да, есть еще другие компании, например, если мы возьмем компанию спортивные, если мы возьмем, например, компанию Николон, если туда кто-то придет в костюме в галстуке, то там тоже, наверное, как можно что это будет. Так, так, так, так. О, мы, спасибо тебе, придумали каком-то финансовые потоки, штрафы. Я однажды проходила тренинг на Западе, не скажу где, по-моему, в Польше, и там был такой очень сильный тренер очень такой строгий. И вот он начал свой тренинг с того, что он принес ведро воды на старт, даже на стол и сказал, у кого зазвонить телефон, я его положу в ведро. Сразу же. Ну, все выучивайте. Штраф не хорошо. А, штрафы можно петь песни. Больше. Например, Или, да, нет, мне нравится денежный штраф. А, денежный штраф мне очень мне Итак, внешний вид принимается? Принимается. А с поправкой. Вот тут, в данный момент, про способность договариваться. А, я когда... Он мне про раз рассказывал, я когда работала в крупной Государственной компании Русатом, еще там был нашим лидером Кириенко Сергей Владимирович, да, он очень много меня научил как лидер, совершенно потрясающий человек, абсолютно многогранный, который мог в момент времени делать очень много задач. Вот. Он говорил так, он говорил, он говорил такую очень важную фразу, что пока мы договариваемся, любой из вас может вносить абсолютно любую мысль и отстаивать ее. Но как только мы договорились. Каждый из вас что-то делает. И не принимается, что я так не хотел, я на самом деле думал, но не сказал. Все, мы договорились, мы делаем. И это, кстати, очень такой хороший момент, он тоже про лидера. Потому что, с одной стороны, лидер умеет идти вперед, и он умеет нести эту идею, но с другой стороны, вот что про парадоксальный лидер, всегда очень хорошо может быть исполнителем. Да, хорошим исполнителем, и исполнять, если он договорится, да, то есть держит слово. Говорит, держать слово. Внешне, кстати, не думала, нет нет... Сказать, у нас нет внешнего вида, да. есть эффектность, да. а, по поводу внешнего вида, да, он тоже соответствует же ну, мысли, скажем так, которые ты несешь, да? то есть ты продумываешь свой стиль. Почему, когда, а сейчас очень много, кстати, продуктов, скорее всего, в ваших продуктах, может быть, это тоже есть, когда человек выстраивает свой личный проект, он всегда начинает э, изнутри наружу работать, да? есть, не бывает иначе. То есть нельзя выстроить э, такую вот оболочку красивую, да, но при этом не изменившись внутри. Но когда ты это все выстроил, э, ты начинаешь э, свой бренд развивать, а ты начинаешь свой бренд продвигать, в том числе, э, ну, вот у меня, например. Один мой клиент, который проходил подобную программу, он у меня был в коучинге, мы с ним работали над его внутренней трансформацией, и параллельно он работал со стилистом над своей внешней группой историей. Его учили смеяться. То есть ему сказали, ты ужасно смеешься, так, не смеются? Для твоей задачи смеются вот так вот, Это вот так забавно, это мужчина был. Вот. он говорит, Маша, я сейчас буду смеяться, как я должен смеяться, зависит от всего, это очень смешно. Он до сих пор очень Результатов, у него своя компания, то есть снег смехом, но это сработало. Он смеется, да, вот он ржал раньше очень громко, и это было задорно. Сейчас он смеется совершенно не задорно, но руководитель компании. все зависит от оценки. Эффектность, да? У нас эффектность. А что тогда для вас эффектность? То есть это внешний вид плюс что-то, или это вообще другая какая-то история? Умение произвести впечатление. Умение произвести впечатление. Ладно. Последовательность людей в своих действиях, в своих действиях, в организациях, здесь мужчины, можно же понимать картину целиком и уметь построить ее, ну, как, как лестницу сложить, mm. То есть последовательность, вы имеете в виду достижение цели? Да, да. Послед... То есть сначала первое, потом второе, потом третье. Система, скорее всего, да, то есть стратегическое такое системное мышление. Угу. Хорошо? Ваша? Я уже не знаю, что сказали, мудрость сказали. Нет, не сказали мудрость. Мудрость. мудрость. А что значит мудрость для вас? Это как? Ну, Мне кажется, это... умение видеть главное и как-то уметь правильно выходить из таких сложных ситуаций. Ну как по пудрое руководство. Где-то под расслабит. А мне это расслабит, да? да. Mm -hmm. а качество как mm -hmm. жесткость. Я считаю, что не видят, это просто необходимо. Быть жестким. Быть жестким. Каким-то установкам к, требу... к Ведь, Если последовательность, значит все должно быть. Четко прописано, все должно быть выполняться в четкие строки. Если это не выполняется, значит уже лидерство уже начинает шататься. Нужно поддерживать свой авторитет. Нужно поддерживать. Ну, то есть важно, что ли, кнут и пряник или что? Нет, не кнут и пряник. Слышь, прятевалка. Это понятно, называется мужчина лидера, за которым уже кто-то идет. Чтобы они понимали, что если вы что ним занимаетесь, нужно выполнять действия. Если ты пошел, значит, будет доброе выполнение. Если тебе не нравится, то будет доброе. Я бы еще добавила сюда агрессивность. То есть мужчина в этом случае в мужчин в То есть мужчина лидер такой агрессивный mm -hmm. типаж. Мы сейчас проговорили, как способность нажать и отпустить. То есть это чутье такое должно быть. То чутье и агрессивность в две разные вещи. <сؤال> <сؤال> Жизнь, <сؤال> такое, общем, агрессивность, она, она же может проявляться по разному правильно она может проявляться в достижении цели, она может быть агрессивным, она увидит, может прописывают какие-то А может быть агрессивным по отношению к людям. Это, конечно же, неправильно. А не ну, понятно. То есть такая некая последовательность, некая четкость в своих действиях и некая такая понимания ну, на пористы и упертость. Да, тут он идет, идет, идет, независимо от, от чего, идет, ведет. <с term> да, такая целеустремленность. У нас тут два раза полно подписанный заклон, поэтому вместе заботливость, как бы материнские, ну как бы. материнских качеств. Гладил, ну, ну, Я согласна. <с terr> вот, а, у нас был такой случай, это и про мудрость, и про заботу. А, у меня был случай, когда а, девушка в команде вошла вот в мужской стиль поведения, такой агрессивный, ей понравился вот этот тестостероновый, она делала задачи, у нее получался, она брала больше, больше, больше. И уже и, с одной стороны, для лидера это классный работник, то он как прет. А с другой стороны, я поняла, что в длительной перспективе она сгорит, у нее посыпется семья, и потом mm -hmm. мне придется как-то это и реабилитировать, и подбирать то, что она уронила. И я уже начала держать баланс и говорить, остановись, остановись, нам так быстро не надо, mm -hmm. отдохни, делегируй. Ну, то есть, и на том этапе ей это казалось есть, Понятно. Uh -huh, спасибо. Да, да, это очень важно. А, очень важен баланс. Кстати, так и получилось. Кстати, так и получилось. А, да, yeah. мы всегда должны про это помнить. Uh -huh. да, про себя, если мы являемся лидером для кого-то, в чем лидер очень большая ответственность за тем, кто за ним идет. И даже если у него нет плана, чтобы за ним кто-то шел, uh -huh. а, мы теперь знаем, что все равно идет. Uh -huh. идет. Uh -huh. а, а, да, поэтому а, про них тоже ответственность. Да? То есть не у -у. только за себя, у лидера и у руководителя тоже а, всегда есть ответственность за других людей. А, потому что определение руководителя – это человек, который делает работу хорошо руками других людей. Если руководитель пашет сам, то, друзья мои, короче, специалистов, не руководитель. Очень часто такая история бывает, когда мы с особенно начинаем свой бизнес или когда мы начинаем только заниматься в владящей позиции. нам кажется, что лучше нас никто не сделает, поэтому лучше мы все сделаем сами. Вот. Это такая самая важная часть вот, не отпустить, но при этом ответственность мы смотрим. Да? Я когда руководила коллективом в своем последнем месте работы, у меня было в подчинении 40 человек и почти 50 человек у меня было фрилансеров. И у меня был такой вот лайфхак, у меня был ежедневник, в конце ежедневника у меня на каждого... Моего сотрудника, который был в прямом подчинении. У меня было подчинение, и, и в том числе и у моих людей тоже были подчиненные. Но вот все, кто были у меня в прямом подчинении, а, на каждого была страничка зачем, за, за тем, что я знала, какая у него семья, какие у него дети, как зовут этих детей, когда у них день рождения, что он любит. И в процессе разговора с человеком, говорит, мне правда честно интересно, ну по-честному. Мне интересно, чем они жили, да, вот эти люди. До сих пор, кстати, это интересно, и до сих пор мы общаемся. Но как же было здорово, когда ты к тебе подходишь и говоришь, «Ой, у тебя сегодня а, твоя дочь к поздравляю». то есть ты про этот баланс бдишь. Не только про себя, да, но и про других людей. Супер. Есть ли что-то еще? Аналитический склад ума. Аналитический склад ума. То есть если у меня не аналитический склад ума, то я это анализировать перед тем, как быть последователем, вести с собой людей, нужно же, как то проанализировать, понять. Mm -hmm. ну, и, иначе получается фанатик, хотя фанатик тоже может быть пидем, но у него уже тоже есть систему. Mm -hmm. mm -hmm. а, mm -hmm. Про системность уже говорили, системность ваша принята. Это, скорее всего, наверное, может быть, стратегичность, да, то человек работает. Mm -hmm. mm -hmm. да, ну, человек должен mm -hmm. понимать, из чего у него последовательность складывается, что он будет делать тем, как Идею, что куда-то отправить, это уже проанализировать. либо какое-то представление, это не знаю. Какое-то предложение о Принято. Хорошо. У вас есть что-то еще, А у вас уже закончилось, не дай еще раз. Давайте подбадим. Нет, честно. Надеюсь, что это не так. Что ты списываешь? Чертый список. Чертый список. Да. У нас вот... Вы подряд писали, вот была эмпатия, или как умение мужчине, проявиться эту эмпатичность и эмоциональность. Эмпатичность, эмоциональность. Все понимают, что вы эмпатия. Вот у нас тоже эмпатия. И у вас тоже эмпатия. Ага. Хорошо. Тогда скажите мне пожалуйста, что к эмпатия? Умение считывать эмоции с других людей. Спасибо. У мужчины? Ага, чувствоваться, то да. да? То есть это умение почувствовать, что чувствует а другой да, человек. Я еще придумала женскую черту. Это навык ждать удобного момента, потому что когда <смех> дается задача, истинный мужчина первый ее сделает, и женщине ничего делать не нужно. Прекрасно. Я думаю, что так поступают некоторые мужчины тоже. <смех> потому, что мы же о лидерских позициях говорим. Конечно, конечно, конечно, это, да, это, это называется хитрость. Мы вообще в нашей семье мы очень любим рисов. Друзья, Друзья лиса. Мы собираем лисов. Мы коллекционируем лисов. У нас более чем 60 лисов. лисов. Да, очень их много. Причем самое удивительное дело, что у меня двое детей рыжие родились. У нас нет рыжих людей в а семье. А нет. нет, с фастов родились рыжие. И поэтому я очень много про лисов читаю, даже хочу сейчас сделать программу про лис-лидерство, потому что на самом деле лиса очень лидерский даже человек, вполне себе. А, к, к, лиса, да, лиса. А, многие мне говорят, что она коварная такая, да, такая хитрая, вот она как раз манипулирует, но на самом деле это не совсем так. А, так вот, Катя, к твоему комментарию, лиса на самом деле она очень выдержана. Что она делает, когда она охотится, она прикидывается веточью она умерла, или она просто застыла. Вот. А, и, соответственно, жители, которые по кругу там тусуются, они думают: ну, туп, Господи, что тут вот такое? Они расслабляются, и как только они расслабляются, наши леса делают вот этот вот э, наскок. Это очень хорошая, это очень хорошая лидерская история, потому что действительно, это, во-первых, умение почувствовать вот этот вот момент, до да, нужный, и выдержка. Это очень важно. Вопрос в ценностях. Вот когда мы с вами говорим про лидерство, да, и вот то что, то, что говорит Кови, он всегда говорит о том, что всегда вот в основе, да, вот мы с вами посмотрели, как основа этот корпус, но у него еще есть основа. И вот эта основа есть ценности. Да, из таких ценностей ты в принципе действует. Мне кажется, это к я относится. Это может быть относиться к я, но у него это в принципе относится вот к такому вот базису, потому что есть. Ценности, что я имею в виду? Это есть некие естественные законы, ну, по которым существует э, все сущее, да, вот вся Вселенная, это может быть заповеди, да, как такие вот классические законы. А, либо какая-то вот история про то, что излучаешь, что изучаешь, что получаешь. Сейчас много вариаций на тему. Но вот если ты живешь по этим законам и действуешь, исходя из этих законов, э, лидерская позиция она считается экологичной. А, потому что тот же самый Гитлер, понятно, он вот из этих законов не действовал. И вот тут вот у него был очень большой вызов у Кови, когда он впервые дал вот это вот определение лидерству, у него эта эффективность. Ему сказали, да, подождите, как же можно равняться на этого человека, он же убийца. И вот тогда он пересмотрел эту историю, спасибо за комментарий, и внес вот эту вот базу в виде ценностей. Еще. А у нас эмпатия осталась. Эмпатия осталась, да, она уже была, поэтому мы ее так уже обояли. Какие мужчины Ну, почему мужа они не боятся, агрессивная, агрессивная Агрессивная боя, я поняла, что женщина рожает женщин. она есть. это когда ты... у них такой вот Если что-то еще у женщин? по раз всего. Маленькая грань. Ну вот харизма, у нас тоже был. увлеченность, целостность, честность, открытость, гармоничность, уязвимость, умение вдохновлять. Умение вдохновлять Тоже уже Высокие, моральные качества. потому что мы говорили, женщина-лидер должна быть уязвимой или нет? То есть лидер это в любом случае важно. Мужчина и женщина то, что вот прям. Вот я, кстати, могу пояснить это качество. Есть лидер, который, как сказать, так вертикально ведет, да, то есть он решает. Он решает, а остальные делают. И на мой взгляд, у меня просто было обе позиции, я и в мужском лидерстве, и в женском шла. Я их так делю, их можно назвать по-разному. Вот. И вот в мужском лиде, лидерстве у меня было очень много ответственности, это очень сложно, потому что там же очень много контроля. Если ты ведешь, то люди берут твои задачи, те задачи, которые выставил ты, они их не считывают как свои собственные, и поэтому у них заниженная мотивация, ты должен их контролировать. Вот. А если ты являешься уязвимым и можешь сказать, и вот в том лидерстве, про которое ваша страна говорит, да, ты обязан знать решение. То есть ты, если ты лидер, ты не будешь восприниматься как лидер, и ты не сможешь контролировать задачи, которые ты однозначно вот, не знаешь. А вот формат уязвимости, это когда ты приходишь на собрание и говоришь, ребят, у нас с вами есть стратегия, но я не знаю, как до нее дойти. Давайте совместно придумывать решение. И люди начинают, грубо говоря, растушевывать стратегию на задачи, что у нас тоже, например, не супер круто получается, но иногда получается. И когда человек сам прослеживает задачи, цепочку задач, и сам их выносит на обсуждение, и вы с ним соглашаетесь, он, чувство, он забирает кусок ответственности и тебя, если честно, немножко разгружает. И вот такой, такая история... Вы как будто действительно идете в рове, Не за тобой идет вереница тех, вы кого же ты тянешь. Угу. Вот. И это про уязвимость. Сказать, что ты на самом деле не знаешь решений, ну, давайте, не его, давайте. его формализуем в угу. Спасибо. Спасибо, Катя, за, за комментарии. Вот скажите мне, пожалуйста, сейчас у нас появилась девочка, появился мальчик. Монах и мальчик. Вот как вы. Почувствовали, как вы услышали сейчас, много ли между них различий, между ними различий? Нет, не очень. Ну, по-честному, да? Вот вы, с... на самом деле, различили, и, естественно, есть, много ли их? Нет, нет не, так не так много. Mm -hmm. так, то, что когда женщина лидер, ей приписывают больше женских какие то именно как не как ее Особенно. а да, особенности mm -hmm. женской натуры. Когда мужчина лидер, то, соответственно, ей приписывают больше какие-то качества, которые мы хотим видеть в мужчинах в целом. Mm -hmm. как, не именно лидеров, как вот в мужчинах. И, наверное, именно вот эту вот mm -hmm. ну, идею. То есть стержневые, стержневые спрос... наверное, похожи. Стержневые похожи. Абсолютно верно. Потому что лидерство, на самом деле, почему так происходит? Потому что лидерство ⁇ это социальное понятие. Это социальное понятие, которое ввели вот люди, и понятное дело, что оно ну, как-то вот и делить его прям вот очень субъективно на мужское и женское, достаточно сложно. Вот, например, раньше такая бытовала вот история: что женщины, они больше правоглушарные, а мужчины левоглушарные, женщины более творческие, да, а мужчины более такие вот логичные. Но последние исследования, да, и последние научные изыскание, в том числе, если вы слушаете, или слышали когда-то а, Черниговскую, <связать> вот вы послушайте, она очень хорошо говорит, Татьяна Черниговская, она нейробиолог, она очень хорошо про мозг говорит, вот она эти лифты очень хорошо развенчивает, потому что на самом деле мужчина может быть тоже очень творческий, да, а женщина может быть очень сильно аналитическая. А, но, а Какое точно вот есть различие между устранением мужского и женского мозга? Это нейронные связи, которые находятся в наших полушариях. Вот у мужчины мозг выстроен таким образом, что у него связи, большинство связей сосредоточены в каждом полушарии. Да? То есть связи есть в левом связи есть в правом полушарии. А у женщины эти связи идут между полушариями. И поэтому, это факт, это прям вот факт научно доказанный. и поэтому изначально мозг женщины, он больше настроен на понимание и принимание коммуникации, во-первых, не везде, да, мы много разговариваем, да, у нас много разных диалогов постоянно идет, это многозадачность, и это история про то, что женщины э, всегда лучше переговорчивают. Вот. Эти качества женские, я сейчас их буду уже выписывать, что я обещала вам сказать про сильные женские качества, именно которые выявлены, да, которые я вычитал, нашла, из-за да, которые я вам могу точно сказать, что это так и есть. Это, это коммуникация. То есть женщины изначально лучшие коммуникаторы. Они всегда лучше договорятся, они всегда лучше пойдут собеседника, они всегда его лучше считают. И это многозадачность, и это обусловлено тем что у нас по-разному с мужчинами устроена наша голова. Например, вы можете это легко проверить, пронаблюдав, каким образом действуют мужчина, каким образом действуют женщины. Если у вас есть муж, или если у вас есть папа, то, как правило, он решает одну задачу в одну единицу времени. Вот если мой муж готовит, мне муж очень много готовит, то он готовит. Точка. Если готовлю я, что я делаю? Я готовлю, я параллельно слушаю подкаст, я параллельно смотрю, что там у меня Николай сидит, не сидит, я параллельно слушаю, что там происходит с девчонками. То есть у меня задачи идут параллельно. У мужчин задачи идут: вот, приготовил, дальше. дальше поговорил, пообщался, дальше пошел проверил, что там случилось. Дальше пошел. Я опять же, когда я готовлю, я что-то у меня готовится, что-то у меня параллельно уже моется. Да? Одну ягодку беру, на другую смотрю, да? третье замечаю, четвертое увеличится. Нет. Во всех процессах оно так и происходит. Вот на это можно прям обратить такое хорошее внимание. Правда, на его задачи. Что еще абсолютно точно? Абсолютно точно у нас разные гормоны. То есть у мужчины и у женщины. Гормоны представлены разные. Я сейчас не буду глубоко нырять в гормоны, историю, терапию. Я по образованию не врач, но, опять же, консультировалась с врачом, в том числе с генетиком, на эту тему. Скажу я вам про два гормона, которые представлены у женщины. Первый в большей концентрации, второй представлен только у женщины. Первый гормон – это гормон окситоцинга. Знаете, про как какой гормон слышит, какую так? функцию он выполняет? Знаете, ну, вообще он ну, что-то, по идее, как бы говоря, как материнский инстинкт влияет, но mm -hmm. изначально он, по-моему, против болезни людей, но что-то такое с мышцами связано. То есть он помогает э, мозгу связан с мышцами. что это такое а, Да, у него основная задача у гормона окситоцин, это позволит нам выносить беременность. Да, то есть В процессе, когда женщина вынашивается у ребенка, этот гормон таким образом перестраивает работу организма, что ребенок вынашивается. Дальше, когда пришла пора рожать этого ребенка, окситоцин начинает работать, и ребенок рождается. И он влияет как раз вот на вот женственность, на материнство. Благодаря этому, гормону, благодаря этому гормону женщина очень хорошо чувствует своего ребенка. И у мужчины такой гормон тоже представлен. Потому что я читала исследование, что если бы его там не было совсем, то они бы озверели. То есть он вот так вот их гармонизирует и балансирует. Но тем не менее, вот этот вот гормон, в большей степени а, представлен у женщин. И благодаря этому, какие качества сильные природы обусловлены у женщины есть? Это ответственность. Потому что мы изначально отвечаем, да, то есть женщина, она настроена на вот эту вот ответственность, она гиперответственна. И очень часто поэтому женщины руководители самая большая моя история, когда я работаю, особенно в личном консультировании, человек говорит, я не могу отпустить. Я не могу их отпустить, они как дети. Они как дети мои, я их вот веду, я за них переживаю. Ты должна это делать. Да, потому что ты не пропуск, опуск забьется, сложно будет не работать. но а материнский инстинкт нужно убирать, и женщина всегда более ответственно подходит к делам, она всегда доведет до конца, она будет переживать за эту историю. То есть мужчина, конечно, тоже, но мужчина это развиваемое качество. А у нас вот эти вот качества, они изначально как бы встроены в нашу модель, да, если можно так сказать. Вот есть, когда работаешь, например, работаешь в крупных компаниях, вы наверняка знаете, что это такая модель компетенции. Когда компания понимает, какие ей нужны сотрудники и благодаря этому выделяет какие-то навыки. Вот У женщин тоже в какой-то степени есть ее личная такая, знаете, природная модель компетенции, которая изначально представлена. И я вам расскажу про, не знаю, про гениальный парадокс, который я вот обнаружила совсем недавно, когда я э, искала информацию для... Крупного клиента корпоративного, ну аналитику, и посмотреть, какие качества будут востребованы к первом году, да, то есть каких людей вообще будет искать в компании, очень интересное открытие. А, ответственность. И то, что вы называли, эмпатия. Это качество, тоже встроенное в женщину по умолчанию. Эмпатичность это способность чувствовать другого человека. Почему? Потому что мы чувствуем своих детей. Я не знаю, как это работает, это работает <laughs> благодаря гормонам, которые у нас есть, в том числе гормону пролактин, да, это второй гормон, у которого мужчин нет, это гормон, который вызывает грудное скамливание, он же его останавливает. А в первые полтора года жизни ребенка, мозг женщины, начиная с беременности, да, говорят, мозги молоком залились, это правда. Потому что до полутора лет, и почему до полутора лет не рекомендуют выходить из декрета? Ну, опять же, я говорю про классическую историю. Потому что работает гормон пролактин и вся жизнедеятельность женщины направлена на взращивание ребенка. Да? То есть я постоянно о нем думаю. И даже если я пойду на работу, и начну работу работать, и вдруг мне звонит там, мама моя или няня, там, в зависимости кто сейчас с моим ребенком, ему говорит. Температура поднялась. Все, у меня красная кнопка загорелась, у меня уже работы нет, у меня уже пошла история, да, как же так, я как уже как самка пошла спасать свою чаду. Когда проходит полтора года, этот гормон уходит, то есть он свою работу выполнил, и ты уже реагируешь спокойно. Дизайн говорит, температура, так, отлично, какая температура что уже дали, врача вызывали, что сказал врач, что, что вы сделали из того, что сказал врач, положите его спать. Ты решила вопрос. То есть, конечно, там совсем какой-то швах, понятно, что мы берем и едем. Но этот гормон отступает, но он нам дает врожденную эмпатию. Поэтому очень часто из этого следует, из этого тоже следует, очень такая... Очень такое хорошее качество, которое называется интуиция. И у женщин интуиция это тоже встроенное качество, которое нам с вами важно запомнить. Да, Что такое интуиция, кстати, скажите мне? Какое определение может стать интуиция? Ну, кстати, очень интересно. Предчувствие. Быстро, uh -huh. Интуиция это когда вы принимаете решение на основе какого-то вашего опыта, или вы где-то что-то прочитали, но вы в моменте соединили вот эти вот вещи, да, то есть ваш мозг это сконструировал, и вы действительно не можете объяснить даже, почему вы пришли к этому заключению. Пришли, на самом деле, не просто так. Интуиция, она ну, просто так вот не включается. Хотя э, есть у меня знакомые, которые, э, которые говорят, у меня у меня канал с <связано> Вселенной, с космосом. Э, такое <связано> тоже бывает. <связано>, да, если вы, например, знакомы э, с такой типологией, не типологией, даже с тем, направлением, как Human Design, <связано> наверняка знаете, вот если э, вы вдруг познакомитесь с ней, посмотрите себя, вот если у вас открыт центр головы, это значит, что у вас тоже канал такой есть. <связано>, да, то есть вы можете считывать информацию. Да, считывать информацию с поля, а, это история отдельная. Но, тем не менее, интуиционально именно так работает. Когда вам пришел какой-то инсайт вам пришла какая-то идея, но вы сразу в моменте не можете объяснить, почему. И, кстати, вот здесь а, очень часто бывают а, сложности взаимодействия мужчины и женщины. Потому что а, я, например, очень часто мужу говорю, слушай, не надо нам туда. Ничего. А он говорит, обосну, я, говорю, я не знаю, не надо нам туда. Он говорит, ну подожди, ну надо. Но мы запланировали, мы должны, мы поедем. Я говорю, ну я не знаю, почему, вот мне так кажется. И это ужасно. То есть нельзя говорить, мне так кажется. Нужно давать фактологию. И вот, вот так, по-моему, с вами поднился. Да, элементы. Вот когда мы коммуницируем с мужчинами, нам очень важно понимать, что вот мужчина да, он совершенно не многозадачный, да, поэтому одна задача в один элемент времени. И очень важно а, ему объяснять. Да, то есть мне так кажется, потому что а, я посмотрела прогноз погоды, потому что я проанализировала, как что там, где происходит, ну, какую-то такую сухую а, фигню. Вот, но он тогда меня понимает, что когда я говорю просто мне кажется, это не работает. Тем не менее, это природное качество. Женщины. И это можно развивать, этим можно пользоваться. Да? А вот есть же у мужчин тоже интуиция. Тоже, конечно, да. есть. Да. Я интуиция. сейчас говорю про сильные женские качества. Да, у да, мужчин да, это тоже это все есть. Они такие же. Просто у нас это встроено по умолчанию. Знаете, вот так вот это вшито. Потому что задача у женщины и у она изначально глобальная. Она все-таки проразная. Потому что глобально один добытчик, да, и такой вот воин-создатель, а женщина, она больше про домашний очаг, это давно, это историческая история. Сейчас мы уже все поменялись сралями, мы действуем по-разному, но тем не менее на историческом уровне это осталось, я сейчас туда не копаю. Поэтому, конечно, это все у них есть, и более того, все это можно развивать. То есть, да, нельзя сказать, ну, например, коммуникация. Вот первое, и самое, наверное, простое. И самый верхнеуровневый навык, который развивать можно. Ну, наверное, вот эмпатию развить сложнее, но и тоже можно ее развивать, и тоже можно развивать. А, так, что есть у нас еще? А, что изначально да, нам дала природа, и что изначально встроено в женскую модель лидерства, да, в женскую модель эффективности? Это стрессоустойчивость. Женщины по природе своей более устойчив к стрессу. Но здесь есть такая очень важная деталь. К долгосрочному стрессу. Mm -hmm. Вот если мужчина прекрасен в краткосрочной перспективе, в да, забеге на короткую дистанцию, то женщина может долго идти, терпеть. Почему? Потому что, опять же, генетически и исторически женщина Создана природой для того, чтобы воспитывать детей. Это долго. Это долго, это такая вот история, такая вот длинную жизнь. А, поэтому, да, мы больше крутосочному по стрессу более стрессоустойчивы. И креативность и творчество. Это тоже сильное изначально женское качество, кстати говоря, коммуникации, сейчас я еще одну добавлю, которая у нас есть в большей степени, чем у мужчин. Но тоже с небольшой поправкой. Женщины более креативные и более творческие, но гениев больше среди мужчин. Потому что если вы вспомните да, вот историю великих композиторов, великих там, дна, правителей, да, даже если вы посмотрите на президентов, то у нас президентов женщин не так много. И топ-руководителей. Женщин тоже не так много. Вот кого вы знаете, из топ Я ну, знаю и... Камаду, команда. Ну вот Эльвира Набиулина, да? А так в основном везде мужчины. Вы просто, вот из-за того, что исторически историческом так давно стали историческом туда. А я, ну, может, а другую точку с... зрения знаю? Ее высказал Ошин. Он сказал, что просветленных женщин гораздо больше. Просто ему не нужно это доказывать. Да. да и да, мне да. это точка зрения очень за... Например, например, это же известная шутка, когда Обама со своей прекрасной Мишель останавливаются на заправке и видят э, одноклассника их общего, по-моему. Он говорит: вот смотри, вот э, если бы ты не вышла замуж за меня, вот да. а что бы было? Она говорит: он бы был президентом. Такое тоже может быть. А я не берусь копать в эти вот истории, да, в то, как мы это воспринимаем. А, мне нравятся факты. Да? Вот это есть некие факты, а, просто, которые имеют смысл знать да, про женскую модель эффективности, да, про женскую модель лидерства, для того, чтобы дальше с этим что-то делать. И, кстати говоря, коммуникация, а может быть даже еще одна молочка имела бы смысл написать, это командное взаимодействие. То есть вот женщина, она изначально... А, Настроена на командное взаимодействие, она изначально такой вот командный игрок. Почему? Потому что она, опять же, воспитывает детей. То есть она вот эти вот команды постоянно создает. Да? И это тоже встроено по умолчанию, это можно развить у мужчин. Но у женщин эта история встроена. Ну, значит, если так вот выталкиваться от всего, что мы здесь видим, получается, что женщина, в принципе, она как любой лидер, как любой сотрудник, она более эффективна чем мужчина. Но почему тогда действительно женщина в топ-менеджерах не так много, не так много их президентов и всего вот этого? Хотя она в принципе действительно и объективно будет под усилением. Потому что у мужчин есть другие качества, сильные Нет. и в разных, а, в разных реалиях востребованы разные вещи. Да, вот то же самое, что вот вы, например, говорили а, про, про такую вот жесткость, да, про однозадачность. Порой это более эффективно для организации, да, если мы говорим про какие-то вещи, нежели чем многозадачность. Вот что я хотела сказать про качества, которые будут востребованы в будущем. Если вы озадачитесь вопросом и просто ну, можете посмотреть, да, по-моему, это было на мировом экономическом форуме, это была информация выложена, знаю, в Сколково, в Сколковском альманахе точно это выложено те качества, которые будут востребованы в будущем. Вот в основном вот эти. Что это для нас значит, для женщин? Это значит, что это очень круто, и что очень важно э, развивать те вещи, которые в нас зашиты природой. Потому что есть разные теории развития людей, и вот по одной из теорий, которую я очень сильно люблю, и по которой я работаю и в компаниях, и в личной практике, всегда развивайте свои сильные качества. Делайте ставку на том, что вы хорошо делаете. И те из вас, да, кто хочет найти свою цель, да, смотрите, что у вас уникального, и смотрите, что у вас уже изначально вшито идеально. Потому что это ключ, на самом деле, к ответу. А вот эти вот классические качества, которыми обладает женщина, для того, чтобы лидировать. Да? То есть, если мы с вами метафорически представим компас, то вот эти качества лидерские, женские, они как раз являются магнитом, который этот компас настраивает. И это то, что у нас уже изначально есть. То есть нам нужно просто про это вспомнить, и нам нужно просто делать дело, да, опираясь именно на эти ресурсы, да, на то, что у нас уже сильно развито. Так, а что у нас было и еще? У нас 15 минут, осталось. А, 15, 15 минут осталось. Мы сейчас с вами сделаем практику. Я так думаю, что мы, наверное, успеем делать практику только с метафорическими картами. А Потому что за что... вторая была? А вторая была с медитацией, боюсь, что вы усилить я хочу медитацию. Ах, карты были а, карты... ну, ну, включены. Давайте давайте карты. А... Карты, карты карты. Да. А, да. а? Да. вот кого-то карты нет. А какие карты? Да. А? Вот Искушенные картами топят за медитацию. А может быть мы вопросы тебе позадаем? А у тебя нет в, в аудиозаписи медитации этой? Давайте попробуем. Давайте а, голосируем. Спать, голосанем. Смотрите, история с медитацией, да, ее в записи точно... Им нужно будет выключить тогда запись такого, Потому что мы не можем ее отдать. А может, вопросы? Давайте... Ну, смотрите, я я, это, я это за то, чтобы сделать практику обязательно. Потому что, ну, вопросы вопросами, но мне кажется, что очень что хочется попробовать. попробовать. Ну, так, давайте так. Кто за карты? Руки, пожалуйста. А это практика, нет? Да. А, кто, может быть, женщины, у них связь между мозгами, поэтому, может, одна женщина и за то, и за то, и за третье. Поэтому, кто за медитацию? Я за это и за то. Я за это и за то. И за медитацию. И кто за вопросы? Смотрите, давайте. Мы с вами сделаем так. Мы сейчас с вами сделаем практику с картами. Потом мы с вами сделаем экспресс. Медитацию. Медитацию Мы сделаем медитацию в виде я делаю вам загрузку, Я делаю вам загрузку по гармоничные настройки вот Давай. этих вот четырех сфер. У -у -у. Нахуй, да. Продано. Продано! Следующий лот. Да, очень важно, коллеги, чтобы во время медитации мы с вами запись выключили. Да, хорошо. Да, сможем. хорошо. А, Итак, а, тогда мы знаем про работы с картами. Давайте поднимите руки поднимите. те, кто знакомы с метафорическими картами, которые знают, что это такое. Лесу. да Значит, смотрите, что такое метафорический карт? Метафорические карты – это картинки, которые отражают ваше подсознание. И изначально метафорические ассоциативные карты, конечно же, лучше работают с женщинами, лучше работают с женской аудиторией. Потому что, опять же, обрати наше внимание на интуицию, обрати наше внимание на эмпатию – это то, что уже у нас вшито, это то, что у нас хорошо работает. Вообще мы всегда… Извините. Обычно мы всегда с вами, когда какие решения принимаем, когда взаимодействуем да, с, с кем-то, э, мы взаимодействуем на двух уровнях, на уровне сознания и на уровне подсознания. Так вот, метафорические карты – это инструмент работы с вашим подсознанием. Сейчас мы с вами туда заглянем, в да, ваше подсознание, и посмотрим, э, какое, да, какой ресурс находится на поверхности и какой ресурс э, поможет вам… Ну, скорее да, развивать вас как женщину видено. То есть, предуссуд. С метафорическими картами может работать абсолютно любой человек. Да? То есть, там, на самом деле, все очень просто. И когда мы с вами работаем с метафорическими картами, это картинка... Что вы там делаете? Мы А, Прохожу, да, город, да, да, Пойдем, да, да. Давайте, я открою да. этот, сделаю кондиционер. Да. Да. И, когда мы работаем с метафорическими картами, очень важно давать ответ, который вам сразу пришел на ум. Да, потому что это самый правильный ответ. А через 30 секунд включается в работу мозг, который мгновенно а, вас фильтрует и вас быстренько приведет к социально желаемому ответу. Потому что мозг, на самом деле, он настроен на ваше максимальное выживание, он не хочет выбалтывать никакие ваши талии. Поэтому он быстренько там что-нибудь вам сперсифицирует и очень важно чтобы вы вот первое что увидели это себе и зафиксировали mm -hmm. а работать мы с вами будем в парах да, чтобы у нас с вами а, то есть на пару будет одна карта я прошу вас сейчас с эти пары объединиться mm -hmm. да вот может быть и тройки получится давать в тройке да вот если у нас три человека сидят у нас будет три три <связано> да <связано> Да? Угу. Mm -hmm. Да, соответственно, я вам дам. Наташа. Одну партнер здесь. Да. А ты, может, здесь а может, у меня а, а а, а, я работаю. буду со своей у меня колода за смартфон. Изначально она, она... она а, направлена она на исполнение а желаний и достижение целей. То есть она состоит... Мне кажется, это неинтересно со знакомыми. Клянчит. Что? Клянчит нам. Я говорю, неинтересно со знакомыми. Не знаю, пошла <связывается> я куда-нибудь, а знаю, знаю шаг, сейчас один начинка. За что я люблю <связывается> метафорические карты? За то, что каждый из вас сейчас удивится. Ну вот, и каждый говорит свое. То есть у каждого будет ассоциация абсолютно своя, и вам очень важно эта ассоциация поделиться. А, Ведь карты не имеют... Э, метафорические карты не имеют конкретной трактовки. Если, как то второй, имеют трактовку, то эти не имеют. Поэтому вы видите и вы считываете информацию из вашего подсознания про «здесь и сейчас». Это очень такой женский хороший инструмент рефлексии. Вот Катя... Апокатия... Да, да, она Я даже не работала не со своей мамой с помощью металлических карт. И нет. это, на самом деле, все делается очень-очень просто. Главное задать вопрос, вытащить карту. И первое, что вы увидите, это ответ вашего подсознания. Очень важно его сразу же проговорить сейчас будет вашему коллеге, с которым вы образовались в пару. Вопрос мы сейчас с вами задад зададим общий. Mm -hmm. Да, мы сейчас с вами общий зададим вопрос, мы сейчас сами сделаем настройку, потому что все практики работы с подсознанием, они предполагают настройку. А мы с вами должны переключиться с нашим подсознанием, вещи глобальные. Вы говорили про лидерство. А сейчас мы с вами пойдем в подсознание для того, чтобы вытащить да, ваш ресурс, который поможет вам а, развивать ваше лидерство. Да, развивать ваше лидерство, развивать ваше движение к вашим целям. Да. По крайней мере, я это так себе формулирую. То есть каждый из вас этот ресурс себе сейчас найдет. А, работать мы с вами будем следующим образом. Я вам сейчас раздам каждому по карте парень. Карта да, на паре. Или на другую, да, как получится. Вот. И, соответственно, когда я скажу ⁇ можно ⁇ у нас уже было, когда... Не было ⁇ можно ⁇ мы карту открывали. Вот, сначала я закрою, и вы будете просто любоваться, вот на название. Все смотреть. Когда я говорю ⁇ можно ⁇ мы сами сделаем это после настройки, мы сами сделаем настройку, вы эту карту открываете, и дальше вы на нее смотрите, я вам задаю вопросы по этой карте. Вопросы для всех будут одни, а вы просто делитесь ответами с тем человеком, с которым вы сейчас есть в паре. А, я, конечно, не смогу проверить каждую пару, да это и не нужно, потому что вам самое главное вытащить историю про ресурс. Что такое ресурс, знаете? Mm -hmm. Что такое ресурс? Mm -hmm. ресурс? Mm -hmm. Какие-то сильные, то, что у тебя есть... То, что там потенциальное а то, что ты можешь играть. Да, да. Это то, что помогает как раз нам достигать результатов. То есть, вообще, что такое эффективность? Эффективность – это баланс результата и ресурса. То есть ресурс – это то, что нам позволяет добиваться результата. Это может быть, что-то из этого, что уже вам представлено здесь в качестве природных женских в качестве модели, да, эффективности. Может быть, что-то ваше, а возможно, это какая-то обвесия. Вот. Для того, чтобы, для того, чтобы да, это было еще для вас практически полезно, я предлагаю вам подумать про какую-то вашу задачу, которая вас сейчас волнует. Да, то есть не просто вот абстрактно, да? что же мне поможет быть лидером, а что мне поможет лидерски достичь мою цель или мою желание или мою задачу. Вы просто сейчас подумайте про эту историю, это должно быть что-то насущное для вас. Да, то есть то, что вам, э, вам отвлекается. Да, и не бойтесь, я помню про ваш вопрос mm -hmm. да, про страхи. И не бойтесь, если вам не понравится сильно ответ. Если вам вдруг сильно не понравится, вы можете потом ко мне подойти после нашей нагоды. И мы с вами про это проговорим. На самом деле, сознание понятное дело никогда вам плохого не посоветует. Просто вы иногда его не слышите. Так, я начинаю раздачу с а Одну карту и Так, построем? Вот именно в тот да? С кем? С кем? С кем? С кем? С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 У нас есть какая-то тройка, которая хочет стать двойкой. Друзья, да? у нас есть человек, который хочет а она, быть с кем-то в паре. Лучше двоем, Катя, потому что ну, больше возможности проговорить, понимаете? А, вот еще три. Так. у вас сколько Я могу пойти, если надо, да? Двойка да. нужно? Да, да, можно. Да, дай, нет. Директив дайте. Катя, спасибо. Нет, не нет Катя, спасибо, говорю. Нет, Катя, спасибо. Продолжить коммуникацию, которая нет. Спасибо. А тут звучало как будто. Нет, я не карта ваша. У нас разобраться я желаю. Скажите, пожалуйста, всех ли троек и двоек есть карта? Теперь по всем. Так, пожалуйста, не забудьте. В паре счастья в конце карты отдать. Как ты понимаешь, что это настолько вдохновлентая карта, которая вдруг тебе пришла, она всегда пришла вовремя, именно та, которая нужна, все очень сильно удивляется, как же так. Вот, пожалуйста. Итак, сейчас мы с вами сделаем небольшую настройку. Я прошу вас закрыть глаза, пока не медитация. Не бойтесь, закройте глаза, все будет быстро. И повторяйте про себя за мной. Разно. Вселенная, ты мудра. Про себя. Так, нет, нет. еще раз. Вселенная, ты мудра. Я тебе доверяю. Потому что когда-то сама решила пройти именно этот путь. Прошу тебя дать мне ответ. Какой ресурс? Какое качество? поможет мне в достижении моей цели здесь и сейчас. Я приму любое твое решение, благо дарю. Так, я, у нас идет запись, я показываю, пока вы сидите с закрытыми глазами, я показываю для наших зрителей карту. Да, запомните, пожалуйста, ее можете поставить здесь на паузу. Угу. И теперь мы открываем глаза. И переворачиваем карту, и смотрим вместе с коллегой на свой партнер. Mm -hmm. да, не бойтесь там очень доброй картинки, там нет ничего такого печального. Да. Вот сейчас, когда вы увидели карту, расскажите, пожалуйста, друг другу, что вы там увидели. Вот что вы там видите? Просто опишите.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 But then we're saying it wasn't. Теперь, когда первое впечатление рассказали, скажите, пожалуйста, где на этой карте вы, кто вы, кто вы, я, этот, я, я, я, я, Где я, я, я, я, я, я лично это понимаю, это и средства, и я могу это понимать. Внутри фильма, то, что надо делать, это то, что надо делать. Я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать. А, следующий вопрос. Вот теперь очень важный момент. Скажите мне, пожалуйста, вот вы выбрали там героя. героя. Скажите мне, пожалуйста, какой ресурс, какое качество помогает этому герою достигать цели, своей цели. Ответьте, сейчас на этот вопрос тому человеку, с которым вы общаетесь. Благодаря чему он достигает цели? Продолжение следует...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 а, да? а, у всех есть ответ на вопрос, как герой достигает своей цели? Да, согласна. Как герой? Ну, как герой? Вы выбрали сейчас какой-то персонаж. И мы сейчас определили, как он достигает своей цели. Да, да, я. Да? Как? Расскажите, пожалуйста. Просто вот идеи Кидайте мне. У кого как он достигает Возьмите. своей цели? У меня? Подсказывает. других как действует. Подсказывает, как действует. Ждет. Сидит, ждет. А у нас через вдохновение. У обоих? Он вдохновляет. У нас еще доверяет как бы, вселенной, миру, что все происходит. Доверяет. Через любовь у нас любит. любит. У нас вот тоже любит и за счет этого так Так, отлично. Старин, еще? Старин, Старин, что это вы нашли? Маша. Шовра... Маша. Шовра... О, Шовра... Шовра... Шовра... Собирает команду? Шовра... Да, Саша. Храбрый. Храбрый. Мудрость. Мудрость. Упорство и убертость. Упорство и убертость. Принимает и, принимает и отдает. А девушек, у которых нет на этой карты, и Андрей Второй нет, а если, а если бы вы знали, что вы там есть, вы просто посмотрите на. Нет, если бы я знала, что я здесь, я если бы ты себя нашла. Это очень, это, это, конечно, это все на самом деле вот, вот если бы ты знала, что ты есть тот, кто ты на самом деле там этого Нет, вот как он обычно достигает своих целей? Он просто смотрят, куда я ушла. Он может указать. не пойти над собой. Ну, это, это единственная возможность. У тебя нет ну, этого предмета. Окей. Okay. А вы сейчас получили ответ mm -hmm. от метафорической карты про то, что вам конкретно будем mm -hmm. сейчас делать для того, чтобы поработать mm -hmm. над своей целью. Кому-то подождать. Кому-то вдохновить. Кому-то полюбить. Кому-то быть смелым. Mm -hmm. У каждого mm -hmm. свое. Если вы сразу себя не нашли, если вы сразу себя не нашли, здесь может быть два момента. Первое, вы в принципе не берете ответственность и снимаете себя в рамках этой задачи, ну и второе, вам просто сейчас вы немножко сбились с курса, потому что вы, конечно, сами работаете в группе, и не все могут в группе сразу же вот так вот быстро увидеть ответы. Но всегда вопрос, если человек говорит, что у меня нет на этой карте, а насколько ты сейчас есть твои цели? Насколько ты берешь сейчас ответственность на то, что ты вообще добиваешься и куда ты сейчас идешь? То есть это был бы такой вот мой вопрос, ну, если бы мы работали в индивидуальном формате. А если я этим занимаюсь, то для меня это неожиданно. Прекрасно. Значит, вы очень находитесь в таком конкретном осознании того, что вы сейчас делаете. Можно задать следующий вопрос. А что он делает такого, что, например, он делает первый раз для того, чтобы добиться своей цели? То есть дальше уже вариант с вопросом. Но мы сейчас просто глубже не можем пойти. Понимаете, как работают эти да. карты? Уникальная история, потому что вы получаете свой да. мгновенно. У меня очень часто бывает так, что я не знаю, что мне делать, Ну просто я в каком-то я просто вытаскиваю карту и задаю себе вопрос, так, Маша, что ты сейчас должна сделать в первую очередь? И вот первое действие, которое я вижу, оно всегда правильное. Оно всегда правильное, оно всегда ресурсное. Это ваш ресурс, это ваше качество, это ваше действие. А Мы успеваем делать себя Или уже все, мы должны Да, а нет, мы не должны освобождать, мы просто вот тогда здесь выключим, да? Да. Спасибо. Большое спасибо. Так, а спасибо поможет? большое. Да.